Сегодня мы повеселимся, признаки того, что вы слишком повернуты на своем стиле. Вы активный участник в 137 группах про мужской стиль в соцсети. И это число может зашкаливать за 200, если вас еще не забанили. Вы чувствуете, что 45% скидка – это маленькая цена за вещи из последней коллекции. Вы написали петицию о запрете галстуков на клипсе в своем учреждении. Выкладываете фото в Инстаграм, причем 5 раз в день в разных нарядах. Вы меняете наряд 5 раз в день, чтобы выглядеть по-разному, и собираетесь увеличить это до 7. Ваша коллекция часов стоит больше, чем ваш дом. Я не плохо, но моя коллекция часов стоит дороже, чем моя машина. Вы согласны, что одежда, еда и дом – основные человеческие потребности, но вы признаете, что одежда превыше всего. Как факт, вы можете урезать бюджет на проживание, на еду, на кого-то другого, но никогда не урежете бюджетную одежду. Вы смеялись, когда выложили видео о 10 парах обуви, которые нужны каждому мужчине, потому что у вас все это есть и еще сотня пар обуви в шкафу. За рулем вы останавливаете свою машину, паркуетесь, выходите, господа, чтобы поправить галстук прохожему. Вы перестали общаться с братом, потому что он не отказался носить туфли с квадратным носом. Вы проглаживаете свои носки с двух сторон. Вы написали во множество журналов статью о том, что плотиная моль самая опасная из насекомых после малярийного комара и плодовой мошки. Вы уже прослушали мои бесплатные аудио «500 слов, которые должен знать каждый стильный мужчина» и уже написали мне еще 500 слов, которые я должен добавить. Вы устраиваете дебаты, с чем должен сочетаться цвет носков с брюками или туфлями. И это может дойти до драки в баре. Вы знаете имя вашего портного и имена его родителей, его ребенка, братьев. Друзья, вы знаете все о своем портном. Он просит вас не появляться так часто, особенно с тем костюмом, с которым вы уже приходили раз десять за последние 10 месяцев. Когда вы набираете или скидываете килограмм. Ведь вам нужно, чтобы костюм на вас идеально сидел. Вы считаете, что реакция Фейденовой на проволочные вешалки из фильма «Дорогая мамочка» была на сто процентов оправдана. Вы удаляете друзей из Фейсбука не из-за политических постов, а из-за того, что они совершают ошибки в стиле на своих фото. Вы не видите ничего плохого в том, чтобы иметь 10 синих блейзеров разных оттенков. А если на них есть рисунок, то число возрастает до 25. Вы купили костюм для своего пса. Как факт, ваш пес одевается лучше, чем 90% американцев. В день годовщины со своей девушкой вы рассказывали, что она значит для вас, но сегодня воскресенье. И вам нужно погладить рубашки, начистить обувь, и вы увидитесь на следующей неделе, когда у вас будет время на нее. Вы проводите опрос о своих нарядах, чтобы оптимизировать выбор в течение дня. Каждое утро вы раскладываете 5 нарядов фотографируете их, постите в соцсеть, затем вы оплачиваете рекламу, чтобы направить трафик на этот пост и после этого на основе статистически значимых результатов вы выбираете какой наряд явно доминирует, его вы и наденете. Друзья, надеюсь вам понравится, напишите в комментарии, чтобы вы добавили в это видео. И вот что вы можете посмотреть следующем: 10 лайфхаков, которые большинство мужчин не знают.